Мы запоминаем определенные моменты или фильмы, потому что они откладываются в нашей памяти под воздействием эмоций. Если мы побеждаем или проигрываем, плачем или радуемся, то запоминаем быстрее, лучше и больше. Но когда мы испытываем страх, наш мозг ограничивает мышление. И неспроста. Страх – это эмоция, которая возникает, когда мы сталкиваемся с угрозой нашему физическому или психологическому благополучию. Это приводит к изменению функций мозга и органов, что в свою очередь меняет наше поведение. Сначала мы испытываем стресс и агрессию, затем у нас остается три варианта – замереть, бороться или бежать. Причиной этому является эволюция. За последние миллион лет мы усвоили, что при встрече с опасным животным следует замереть, напасть или спрятаться. Для спасения своей жизни это запрограммировано в наших генах, но происходит и кое-что еще. В моменты опасности определенный отдел мозга миндалина приступает к работе. Ее задача – защитить нас и спасти нашу жизнь. Для быстрого реагирования она ограничивает нас от раздумий и оставляет лишь эти три варианта, что делает творческое и критическое мышление невозможным. Сильное давление вызывает аналогичную реакцию. В одном эксперименте немецкий нейробиолог профессор доктор Хютер измерил работу мозга молодых людей, игравших в гоночную игру. Во время игры каждый жаждал победы. Когда позже исследователи просмотрели снимки мозга, они увидели шокирующую низкую активность. На самом деле молодые люди практически не использовали свой мозг. И они, конечно же, мало что помнили. Позже исследователи повторили эксперимент. На этот раз молодые люди не играли сами, а просто наблюдали за игрой, сидя рядом с игроком. Вместо того, чтобы сосредоточиться на победе, они сосредоточились на многих других вещах – поведение водителя, гоночная трасса, другие автомобили. В этот раз мозг проявил большую активность, происходило обучение и создавались воспоминания. Ученые пришли к выводу, что когда мы паникуем на экзамене по математике или когда продавец боится, что может не выполнить месячный план, это может вызвать туннельное зрение. Тогда наше поле зрения сужается, обучение ограничивается, и мы теряем способность найти путь к успеху. В следующий раз, когда ты будешь волноваться перед выступлением или запаникуешь на экзамене, попробуй сделать следующее. Сначала медленно вдохни через нос – а чтобы сделать это достаточно медленно, считай от 1 до 5. затем выдохни через рот, снова считая до 5. Повторяй это в течение 5 минут, и твое тело расслабится, а мозг сможет переключиться из режима защиты обратно в режим обучения. Расскажи о своем опыте. Считаешь ли ты, что мы должны оказывать давление и добиваться цели, чтобы максимально эффективно учиться? Или ты считаешь, что мы должны освободить свой разум от давления и целей? Пожалуйста, поделись своими мыслями в комментариях под видео. Если тебе это было полезно, посмотри другие наши видео и подписывайся на канал. А если хочешь поддержать нашу работу, заходи на patreon.com/sprouts. За дополнительной информацией заходи на sproutscools.com.